А как стимулировать дисциплину у нас в Израиле? Тут все очень просто. Меня тут недавно поразила статистика штрафов, которые были выписаны за нарушение правил карантина. Оказалось, что их было выдано больше 500 тысяч за год. И это на 9 миллионов населения, включая детей. Причем штрафы достаточно нехило – от 150 долларов на нарушителя, и от 1500 долларов для незаконно работающих магазинов, массовых собраний и прочих молитвенных учреждений. Я даже подумал, а не зарабатывают ли государство на этих штрафах. Но посчитал и получил, что общая сумма там в пределах 50 миллионов долларов. Да и то, штрафанутые начинают жаловаться, просить скидки, просто уклоняются. Так что нет, 50 миллионов долларов это не та сумма, которая на что-то могла бы серьезно повлиять. Меня тоже как-то остановили поздно вечером возле моря. Я себе топаю на обычную вечернюю прогулку во время жесткого локдауна. Я иду без маски, вокруг ней души, и только два полицейских прогуливаются навстречу. Мужик и девушка. Они меня тормозят и начинают допрашивать. Шалом, как твое имя, номер паспорта, адрес. Девушка вводит все данные в компьютер. Еще мне никаких претензий не высказано, а я уже у них как на ладони. Полиция во всем мире одинаково разговаривает. Спрашивает, что ты здесь делаешь. А существует только один вариант правильного ответа на такой вопрос: Я занимаюсь спортом. Да, я иду пешком по тротуару вдоль берега моря, но по сути я занимаюсь спортом. И только в таком случае я могу быть без маски. Девушка принимает мой ответ, но говорит: хорошо, но ты уже слишком далеко отошел от дома. Так что давай-ка разворачивайся назад. Захотел ей показать немного власти. На что я в вежливой форме. Возразил, что вроде только вчера прочитал правила нового карантина, и вроде как там было сказано, что занимаясь спортом, я могу уходить и убегать не на один километр от дома, а на любое расстояние, до которого доберусь пешком. Девушка смягчилась и сказала – ну ладно, раз ты все знаешь, тогда иди дальше, только смотри не пересекай границу города, потому что это не разрешено. До границы было километров пять, то есть мне вполне хватало и я твердо пообещал, что границу не переступлю. На том мы и разошлись. Так что ребятки, иногда очень полезно быть в курсе событий. Ну и вежливое общение с полицией – это очень важно, потому что они тоже люди и тоже делают свою работу, и если вы им не понравитесь, они вам всегда сделают проблемы на пустом месте. В этом отношении все полицейские в мире также ведут себя одинаково.